уважаемый андрей здесь что нас ждет в украине у нас нет боевых действий много беженцев но нет совсем работы что мне ждет по поводу работы запасов нет начинайте искать работу начинайте что-то производить начинайте на кого-то работать пишите объявления ищу работу обращайтесь в службу занятости вам работу найдут не сидите просто так дренлись двери пасхи что можно сделать для улучшения материального положения для улучшения материального положения можно почитать мантры. И тихолатуб есть такая мантра у нас. Есть мантра Манджу Шри, мантра Манибхадры, есть коды. Почитайте это. Это школа Кайлас. Это же все.